Всем привет! Меня зовут Виктория, я делала лазерную коррекцию по технологии SMILE. Зрение до у меня было 3.75 и 3.50. У меня разные глаза были, и сейчас я вижу хорошо, то есть на 100% мне очень нравится. Результатом я очень довольна, реабилитация прошла незаметно вообще. Сегодня я чувствую себя прекрасно. Операция была вчера, как будто ее и не было.